Приветствую подписчиков и гостей моего канала. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе предлагаю сделать вместе со мной комплект на 1 сентября в школу. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы нам понадобится Белая атласная лента. Ее длина 96 см. Ширина 5 см. Белая лента шириной 2,5 см. И ее понадобится 66,5 см. Синяя лента тоже шириной 2,5 см. А длиной почти см. 2 метра 60 сантиметров. Узкая синяя лента 40 сантиметров. Ширина этой ленты 1,2 сантиметра. Также отделочная тесьма 54 сантиметра темно-синего цвета. Ширина такой тесьмы где-то 2 сантиметра и 2,2 сантиметра. И метр тридцать пять белой тесны. А также два фетровых кружочка с диаметром 4 сантиметра. Застежечка для галстука. Такую застежечку можно срезать со, старшего, со старого бюстгальтера. Резиночки. Серединки для банта. И галстука вот так они выглядят с обратной стороны а также резиночка для крепления банды такой резиночки понадобится 30 сантиметров зажигалка и клеевой пистолет начнем работу Заготовки самого маленького бантика. Это третий ярус большого банта. Для его изготовления нам нужен отрезок белой узкой ленты. Длина этого отрезка 13 сантиметров И такой же длины отрезок отделочной тесьмы. Темно-синий. Срезы я обрабатываю огнем. Отмечаю серединку, центр, к нему подставляю края и набираю на ниточку. Стягиваю нить и получается маленький бантик. Будем делать второй ярус бантиков. Они темно-синие. Нужны два отрезка с длиной 16,5 см. Здесь тоже нужно обработать срезы огнем. Отметить центры. точно так же сложить друг на друга срезы по центру набрать на ниточку. Когда у вас уже один банк будет готов и вы будете делать второй бантик, то желательно проверять размер бантиков, чтобы не получились либо меньше, либо короче. Теперь два пальчика вместе затягиваю ниткой. Все совпадает точно так же я делала для галстука такие же детали теперь будем делать нижний ярус самый большой банк для этого возьмем белую классную ленту ее ширина 5 сантиметров а длина 24 сантиметра и такой же длины синий отрезок узкой ленты и белая отделочная тесьма срезы обрабатываем огнем И на широкой ленте отмечаем центр. Теперь накладываю ленты вдоль посередине, накладываю края друг на друга с заходом примерно в один сантиметр и набираю на иголку. Делаю один укол, второй и третий. Потом пропускаю большое расстояние и делаю еще три укола. Точно так же собираю вторую часть бантика. Вот уже две части готовы. И теперь на иголку набираю все. Здесь важно уголочки захватить. Теперь стягиваю нитку, формирую серединку банда, чтобы красиво лежали складочки, и затягиваю нить. Бант получается приблизительно такой же, как и первый. Теперь я буду делать нижний ярус для галстука. Точно такой же длинная лента, 24 см. Также беру синюю ленту и белую отделочную тесьму. Удобнее всего центр закрепить булавочкой, тогда легче собирать бантик. И для галстука у меня будет только один бант. Не двойной, а одинарный. Также набираю на иконку. Закладываю складочки красиво и закрепляю их, обивая ниткой. Теперь будем собирать все ярусы. Приклеиваем горячим клеем. Теперь два яруса приклеиваем к банту. А это уже наш галстук. Различия видите. Теперь покажу, как сделать серединки, как я их креплю. Беру отрезок ленты 14 сантиметров для галстука, а для банта беру по длине ленту около 17 сантиметров. Отступаю от левого края 13 сантиметров, отмечаю это место булавочкой. Затем прикладываю на это место украшения. Украшение я пришиваю ниткой для стопроцентной прочности и гарантии, что ваша внучка или дочка не придет домой из школы в слезах, если у нее Оторвется такая красота, и она потеряет такую красивую серединочку. Теперь смотрите, серединка болтается, потому что ниткой стянуть здесь сильно нельзя. Значит, положение серединки я фиксирую горячим клеем. Наношу с одной, с другой стороны. Нитка не даст украшению а клей зафиксирует жестко положение ничего болтаться не будет все наши украшения готовы и мы их будем приклеивать уже к галстуку мы нашу клей в центр И теперь лентой обвиваю всю конструкцию. Здесь нужно туго натягивать ленту, чтобы не было слишком толстым. Вот так. И серединка попадает четко в центр. часть пастука готова теперь оформим середину банта точно также приклеиваем используя горячий пистолет теперь будем делать крылышки бантика для этого я беру два отрезка 12 сантиметров каждый белого и синего цвета и теперь украшу срезы отделочной тесьмой буду ставить на угол эту тесьму вот таким образом я отмеряю сколько нужно тесьмы а уголок лишний просто срезаю нужно обязательно обработать огнем. А тесьмо буду приклеивать полимерным клеем. Можете использовать любой, какой у вас есть. У меня это дракон. Вот. Можно жидкий силиконовый клей использовать. Ну, и с обратной стороны делаю точно так же. А на белую ленту приклеивать темно-синюю мелочную полосочку. Вот у меня уже заготовки сделаны. И теперь я их накладываю крест на крест, одну на одну. И в центре склеиваю горячим клеем. Теперь можно приклеить к банду. Займемся основой для бантика. Беру фетровый кружок. Делаю два надреза по ширине резинки. Центр наношу клей и приклеиваю саму резиночку. Теперь узкой лентой закрепляю резинку. Здесь нужно резиночку хорошо натянуть. Готово. Теперь будем приклеивать бантик. Наносим клей на фетровый кружок. И вдоль крылышек банта приклеиваем резиночку. Теперь здесь у нас получается сложная конструкция внизу. Надо кое-где добавить клея вот здесь между лепестками бантика и хвостиками бантика. Это не сложно. Просто нужно пересмотреть все фрагменты и где нужно добавить клеем и подклеить. Вот пожалуй и все. Нет, еще не все. Ну, теперь бантик готов. Вот такие два бантика получилось. А теперь завершим работу с галстуком. Для этого мы берем два отрезка, белый и синий. Длина эта, этих отрезков 16,5 см. Теперь складываем их таким образом, чтобы синий отрезок был сверху и концы внизу расходились. Вверх подравниваем ножницами. Зажимаем пинцетом. И срез оплавляем. Теперь украсим низ галстука. Для этого я срезаю отделочную тесьму по диагонали. Срезаю лишний уголок на ленте. Потом складываю концы изнанка к изнанке и обрезаю уголок на синей ленте. Так у нас получится все симметрично. Вот таким образом. Срезы нужно обязательно оплавить огнем и теперь наношу клей. На отделочную ленту и темно-синий кусочек приклею белой ленте а белый естественно на синюю ленту таким образом низ галстука оформлен Теперь верхнюю часть галстука отворачиваю примерно на 2 сантиметра. Если у вас более узкая резинка будет, значит можно подвернуть меньше. Низ можно склеить, а можно оставить в свободном полете. Здесь, как на вашем усмотрении. Теперь оформим резиночку. Значит, меньший кусочек резинки 8 сантиметров, а больший отрезок резинки 17 сантиметров. Срезы резинки нужно обработать окнём, у меня уже они обработаны. И здесь я на маленьком отрезке буду делать петелечку. Вот так один раз и подворачиваю. И второй раз подворачиваю, приклеиваю. Значит, эта петля должна быть такого размера, чтобы наша застежка, вот крючочек застежки свободно заходил в эту петельку. И потом без труда можно было одеть галстук. На большем отрезке тоже обрабатываем срезом. Теперь я один конец вдеваю в саму застежку и при помощи клея приклею ее. образом теперь обе резинки я буду приклеивать к самому галстуку и приклеиваю ниже того места где мы отмечали вот таким образом приклеиваем теперь наношу клей на верхнюю часть которую мы уже отметили и Перекрываю место склейки. С лицевой стороны тоже нужно проклеить ленту. Все лента зафиксирована и к этому месту можно приклеить наш красивый бантик. Наношу клей. вставляю бантик все никаких фетровых кружочков я здесь не ставлю стараюсь сделать как можно меньшую толщину потому что ребенку неприятно будет когда толсто будет на шее теперь застежечка легко входит в петелечку все легко закрывается все аккуратно и красиво.